Ну вот мы с вами дошли до золотых пропорций. Сейчас очень много информации в интернете, и ее легко найти. То есть законы природы, они и в галактике действуют, и в Солнечной системе, и вот так называемый золотой бурф, это пропорции человека. То есть у нас трехчастное членение, ну, скажем, вот рука, да, кисть, локоть и все это имеет определенные пропорции, то есть определенное соотношение. И планеты тоже выставлены в определенном гурфе. ДНК у нас, э, ритм сердца и так далее. Э Эти примеры нам просто говорят, что нам не гоже строить в метрах, как мы до сих пор это делали. И у нас, когда параллельные стены, то возникает посредине, ну, если кто из физиков, он сразу понял, что возникает посредине комнаты стоящая волна. Она у нас отнимает определенную энергию. И когда Черняев был в Индии, он, к удивлению своему, Черняев ⁇ это человек-физик из Москвы, который написал книгу по золотым сечениям и по посажению. И он там обнаружил, что индийцы, наоборот, стараются сделать, чтобы у них вот стоячие волны были в комнате. Потому что климат разный, и там они защищаются от солнца. У них там козырьки метровые, чтобы меньше солнечных пучей попадало в дом. У них там предпочтительный вход в дом с северной стороны. Но ну, для нас как-то это не очень логично, да? чтобы с севера мы входили, особенно зимой, когда там у нас метровый снег выпадет, мы просто можем не выйти из дома. И вот там стоящие волны, а у нас, они, значит, отнимают энергию, а, а, а, то есть в Индии стараются сделать, чтобы отнять энергию, и у них там много. А нам надо уходить от этого. Поэтому, когда старые дома, наши советские исследования, исследователи исследовали, а они в старой церкви, то они обнаружили, что хм, какие наши предки были неумелые. Они даже параллельно их стен не могли сделать. То есть исследователи даже не поняли, что это было сделано преднамеренно. Там Буквально там несколько сантиметров, на глаз-то не видно. Но уже стоящих волн не было. Вот я дальше буду вам показывать некую таблицу. А, ну давайте еще. Проектирование сожжения. Сейчас, на сегодняшний день, сложилась определенная методика проектирования сожжения. Наверняка она еще не совершенна. Наверняка мы что-то еще не знаем. Потому что, скажем... Один пример приведу вам, такой интересный. Кто был в Москве, наверняка видел Ярославский вокзал. Он сделан в таком новорусском стиле. И его проектировал известный архитектор Шехтель, который проектировал для самых богатых людей России в того времени, но ну, это начало 20 века. И вот один из его особняков он построил для. Рябушинского, известный меценат богатый, он был из староверов сам Рябушинский и сделал, попросил Шехтеля сделать ему дом в благостных пропорциях. Для нас это вообще пока темный лес. Что такое пропорции, да еще и благостные. А часть дома для прислуги сделал в обычных сажениях. То есть нам еще предстоит вот в этом разобраться. И когда Черняева пригласили в этот дом, а сейчас там находится музей Горького, в этом доме, пригласили его служащие и задали ему такой вопрос. Вот, Анатолий Федорович, смотрите, нам непонятно. Нам уже, мы пенсионного возраста, и мы работаем в этом музее и не устаем. А наши коллеги работают в других музеях. И к концу рабочего дня еле ноги улучшить. Когда Черняев обследовал, он увидел, что да, действительно, это все было спроектирование в сожжениях. И отсюда сделал вывод, что вот значение сожений для, для нас, для людей, для понимания, что правильно спроектированный дом, он будет подпитывать человека, вот смысл уйти от метра и перейти. К Сажениям. даже если мы еще не все понимаем но ну, какая-то система уже сложилась она на самом деле сегодня кажется простой то есть мы выбираем длину в одних сажениях ширину в других сажениях но ну, они друг с другом связаны начинаем это с высоты ну существует такое как бы понятие что нам все надо делать с высоты, ну как бы мы должны устремлены вверх быть. И вот эти все три сажения, это как минимум три сажения, они связаны вот этим золотым ворфом. То есть у нас в итоге должны получиться человеческие пропорции. То есть пока вы просто на веру примите, что это в расчетах это можно, то есть немножко посидеть, посчитать, но все сажения связаны, они связаны через музыкальный ряд. И каждая сожжение отвечает определенной ноте, поэтому... Но есть э, знаменитый такой архитектор римский. Он... Э, ну вот крылатая фраза. Ветровий, да. Ну он, где он, да, польза конечно, красота, он же сказал, что э, если дом сделан не в человеческих пропорциях, то жить в этом доме нельзя. А в Индии еще круче правила были. Там правила Васту, вот сейчас они, слава богу, уже у нас как бы стали тоже изучаться. Это э, ну, нам ближе и известнее хан-шуй, да? А Вообще-то более глубокие знания, фэн это как бы материальная часть Там энергия только китайцы используют для того, чтобы стать богаче А у индийцев более глубокое понимание, что все надо начинать с духовности И вот раньше правила древности в Индии были какие? Если ты построил дом не по васту, как вы думаете, что с этим архитектором-строителем делали в Индии? А? Казнили. Правильно. Вот значение, понимаете, правильно вы... Как понимали наши предки, если ты построил плохой дом, значит, ты испортил жизнь многим людям. Значит, ты не должен дальше быть на земле. Ориентация дома. Конечно, я здесь... Солидарен с правилами ВАСТу, что надо ориентировать дом по частям света, но не всегда это удается. Скажем, если вы дом строите уже на каком-то готовом генплане, где уже заложены улицы и прочее, вы вынуждены привязываться уже к существующему генплану. И там уже надо будет со специалистом думать, как в существующей ситуации все-таки лучше сориентировать дом. А как идеально? Дом должен быть ну, север-юг, запад-восток То есть я всегда стараюсь делать, но ну, если конек, чтобы у меня конек был ориентирован север-юг Снеговые нагрузки с востока и запада, они более-менее равномерны Если мы делаем скат, конек ориентируем восток-запад то на севере снега много, на юге мало и проблемы, сами понимаете, какие могут быть а дверь? Входная? Входная дверь Лучшее решение это восток и вот здесь, скажем ну, можно тогда немножко схемку нарисовать вот это правило Черняков не одобрил, но, видимо, я плохо ему объяснил. Ну еще раз объясню. Значит, мы сейчас с вами будем говорить о том, как прорубить дверь. Вот у нас, скажем, есть план дома, квадрат. Здесь вот у нас одна сажень, здесь у нас другая сажень. В идеале Лучше брать всегда одинаковое число, скажем, 4 сожжений, 4 сожжений и по высоте 4 сажения. То есть самый простой вариант. И вот в известной, скажем, сожжения мы делаем золотое сечение. Ну что это у нас такое? Здесь одна часть, здесь одна, 618. Ну, знаете, да? Золотое сечение. И как это ни странно, у нас получается вот эта линия, и она укладывается в рекомендации по правилам ВАСТу. Где делать дверь? Дверь делается по правилам ВАСТу, значит, шлениться это на 9 частей. И входная дверь, лучший вариант, раз, два, три, четыре. Вот входную дверь лучше делать третья, четвертая часть от девяти частей. Это как раз получается вот эта золотая ось. Затем, когда мы э, говорим о, вот скажем, взяли мы кубик, это у нас вот высота, то тоже может получиться, мы вот, раз, где у нас корни, карниз сделать. Мы также очлиним 1.618 и мы получаем э, самый простой вариант, где у нас карниз сделать. Ну, повторяю, эти правила не, не приняты, вот я архитектор Колумбии, все вроде работает. То есть это надо проверять. Мне показалось, что это очень достаточно просто и мне кажется это рабочий вариант. Почему 9 частей? 9? Это надо, знаете, правила ВАСТу. То есть там у них по правилам там ВАСТу не просто 9 частей. Это целая система. То есть если говорить о доме, опять же, вот план дома, э, с этим правилом я солидарен. То есть дом членится на 9 частей, ну, скажем, это у нас стены. И вот это пространство центральное, оно должно быть свободно. Никаких комнат, никаких тяжелых вещей. То есть по правилам Ивасу, там, а, и я думаю, что со временем мы и у русских предков тоже что-то подобное найдем. Где делать кухню? Самое лучшее положение, скажем, вот у нас север, восток. Самое лучшее положение это юго-восток. Вот у нас кухня. Юго-восток, это юг. Самое лучшее положение, скажем, для ванны, для туалета, это, и мне это очень нравится, поближе к западу. Туалет поближе к западу. Это я очень долго, может быть, отвечал вопрос, где делать вход. Ну, попутно, вот где -то. Вот таблица сожжений, здесь... Конечно, сейчас уже их достаточно много сделано и, наверное, в принципе можно выложить в интернет и пусть и пользуется. Здесь, конечно, маленькие размеры, но есть небольшие. Я примерно до восьми сажений сосчитал, думаю, этого достаточно уже.